В этом видео, дорогие друзья, хочу вас познакомить просто с крутым приложением. Это приложение DNS сервер. Да. Что оно такое? Ну, в приложении есть возможность настроить режим DNS over TLS или DNS over HTLIS. Что значит такое вообще? Это, Во-первых, это самый быстрый и безопасный DNS в мире. Вот этот вот приложение. Я его запускаю и оно вообще очень Легкое. Вообще он преобразовывает ДНС с приоритетом конфиденциальности. Да? Никто не сможет иметь возможность следить за тем, что вы делаете в интернете. Это приложение создано, чтобы вы могли безопасно подключиться к интернету в любое время и в любом месте. Повышенная конфиденциальность использования безопасное соединение этого приложения гарантирует, что никто не сможет отследить ваши запросы ДНС. К сожалению, некоторые интернет-провайдеры используют DNS-запросы да, для продажи ваших данных, но компания, которая использует свои, да, вот свой сервер, никогда не будет продавать ваши данные или использовать их для таркетинга рекламы. Данное приложение делает интернет быстрее за счет использования глобальной сети Cloudflare. В среднем это приложение на 28% быстрее, чем другие аналоги. Ну и, естественно, простота использования. Настройка в одно касание. Врубили и получили ДНС. Я им уже пользуюсь. Причем не надо мне какую-то определенную настроечку делать, да, для того, чтобы заходить в заблокированные сайты. С ним вообще все это легко и просто. Здесь абсолютно никаких настроечек. Вот, кроме двух, да, о которых я говорил выше. Дальше. Если у вас нет учетной записи, да и не надо. Если есть, то можно. Здесь можно... Получать вознаграждение за использование данных. Ну, есть дополнительный справочный центр. Оставить отзыв. Использовать темную тему. Пожалуйста. Параметры подключения. Управление исключенными приложениями. Доверенные сети. Параметры ДНС. Здесь все легко. В принципе, вот, принять разрешение. Просто и все. Ничего не надо. Дальше. Параметры ДНС. Пожалуйста. Вот здесь можно поменять. О чем я вам говорил. Да? Дальше. Домен какой-то сделать самому, присоединить и все. Показать конечная точка, пожалуйста, можно сделать там, сбросить вообще все настроечки, сбросить ключ безопасности и так далее, тому подобное. Вход, естественно, есть диагностика, есть параметры подключения, мы все это с вами уже видели. Диагностика, подключение, смотрите, публичный IP-адрес, он выдает, да, это не мой адрес, это приложение уже выдает мой, вообще он другой. Публичный ключ, пожалуйста, журнал ДНС, журнал консулей и всего остального. Просто простецкое приложение. Включили и все, без всяких напрягов, ничего не надо. И так далее, и тому подобное. Отключить, на какой период, он спрашивает, да. Вы можете им всегда пользоваться, либо просто, вот как я сейчас, отключить навсегда. Все, вообще отличное приложение, оно пожизненное. Здесь вы его, когда скачаете, в описании видео установите. Это будет пожизненная подписочка. Ничего вам больше покупать не надо. Включили и безопасно находится в интернете. Выключили и все. Никаких проблем. Так что качайте и радуйтесь. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung Просто. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Нажмите на колокольчик.